Итак, мы готовы, наверное, слушать этот обряд, который убирает у человека блокировку денег. Возьмите пять видов бобовых – чечевица, фасоль, черная фасоль, белая. После этого возьмите все пять видов, целую пригоршню и носите их в кармане. В том месте, где необходимо произвести разблокировку, допустим, в вашем бизнесе, в вашем магазине, в вашей квартире, где угодно – необходимо рассыпать незаметно их где-нибудь, то есть вот по чуть-чуть понасыпать. Остальное принести домой и погрузить на некоторое время в воду, а остальное высыпать в чистое место вне дома. Допустим, зайти в лес и высыпать возле какого-нибудь деревца. И после этого, там, где оно будет у вас в воде находиться, через 10-15 дней можно там, выбросить водичку, слить, а саму фасоль и горох, там, то, что получится, Просто ни во что не заворачивать, выкинуть, если та фасоль, которая...